не судите строго, почему я так нашушкался, потому что мы снова идем в горы, и здесь очень туманно и очень холодно. Вот, а находимся мы в Болгарии, я уже думал ехать на границу, поскольку совсем скучно что-то было в Софии, но потом вспомнил про одно секретное место в горах, где расположилось 7 озер, оно так и называется, 7 рильских озер. Вот, и дорога наверх составляет 5 километров по бездорожью такому. Либо же на подъемнике, который стоит 20 лев. Но я решил эти деньги лучше потратить еще и на бензин. А время мне позволяет, поэтому пойду пешком. Тем более из-за тумана ничего не увидишь. Только полчаса будешь мерзнуть на подъемнике, а так полезно для здоровья. Одни плюсы. Вот, так что топаем к этому секретному месту. Если походу даст, я надеюсь... Я полетаю все-таки на дроне, потому что я уже жду, пока распогодится второй день, и терпение лопнуло, поэтому я иду так. Вот, в принципе, что будет интересно, я буду показывать вам по дороге офигительный просто вид такого вы еще не видели ну да если бы не туман поэтому топаем дальше я еще ни разу в жизни не поднимался в горы по голубой тропинке Мне всегда выпадают красные я не знаю почему так Наверное, потому что нормальные герои не ходят в обход Зато тут безумно красиво. Я только сейчас задумался о том, что это мой первый соло поход в горы вообще, так высоко. До этого я ходил, но это будет километр-полтора. Тут же подъем на 2500 метров, это больше, чем у Гаверова. И это особое ощущение, когда ты идешь с кем-то, у вас ну, одинаковый темп, вы идете, вы проходите намного больше, чем ты идешь один. Потому что каждый боится подвести друга. Вот, А тут ты идешь, захехался, остановился, захехался, остановился, не знаю даже, что лучше, но все равно, что-то об этом я не думал, что я иду один, а задумался я об этом только тогда, когда увидел медвежьи следы, ну и медвежьи следы это не типа там отпечаток лапы на земле, а какашки, а так как я неделю назад тоже сталкивался с мишкой, то что-то теперь меня сыкотно я смотрю по сторонам, вот там только что ломались ветки. Как будто кто-то ходил. Но я никого не вижу и больше не слышу. этого еще больше стремнее, пора валить, короче. Видите, речка. Нашел старинную избу в лесу. Ну как старинную относительно. Но, к сожалению, она уже без крыши и завалена, поэтому вовнутрь заходить не буду. Хотя на кирпичи написано «Постройка 1965 года». Видать, сами двери переделывали. Потому что там пена монтажная. И сверху есть еще такой вагончик. Вообще, не что там. Вон идут мои новые знакомые. Он поднимается с собакой со своей девушкой. Я, честно говоря, что думал, он меня обгонит вообще, потому что они, они идут напрямую. А я петляю разными дорогами. Вот такими. Вот. Но, походу, его девушка заныла и медленно идет, и поэтому все стопорит. Итак, друзья, поднялись выше подъемников. Тут есть отель, ресторан с дорогущими ценами. Как обычно. И нас ждет снова подъем вверх. Немножко распогаживается, но все равно там, где мне нужно, а там туман. Поэтому нужно подняться выше и в нужный момент запустить Андрюху. А Андрюха сделает свое дело. Мы сюда шли за красивыми кадрами и ждали их два дня. Поэтому идем до конца. Со стороны может показаться, будто езеры по бокам бьют. Так мне чтобы увидеть хоть какие-нибудь озера здесь в эту туманную погоду, нужно перейти вон через тот перевал. Минут 20, я то идти еще. Посмотрим, как легко мне дастся. А там хотя бы будет вид поинтереснее, чем просто. Тучи. просто ребят, первое озеро показалось. Вдалеке, вдалеке там домик это я понимаю Отдых. приехать сюда ловить рыбки тут однозначно есть работа для, для моего дрона Уникальность семирильских озер в том, что они ледникового происхождения и расположены на высоте от 2100 метров до 2500 метров над уровнем моря. Каждая из семи озер носит собственное имя, связанное с его самой характерной особенностью. Самое высокое озеро называется Селзата, что в переводе означает «слеза». Вода здесь и правда кристально чистая, можно смотреть в глубь озера и видеть прекрасно дно. Следующее по высоте озера называется Акота. Переводе глаз из-за своей почти овальной формы Акота является самым глубоким каровым озером в Болгарии. Его глубина 37,5 метров. Близна, как вы уже догадались, в переводе близнец самое большое по площади. По соседству озеро Трилистника, Бэбрека, Рыбнота и Далнота, в котором собираются все, воды из семи озер и формируют речку Джерман. Я из-за тумана, к сожалению, все их не увидел, но тем не менее. Подъем вор дал мне столько эмоций, что я точно скажу, что это было все не зря. Ребят, не зря я шел сюда, столько не зря, я ждал два дня погоды, потому что сейчас солнечно. Мне не верится, что я вообще с утра здесь поднимался. Более того, мне не верится, что я хотел еще сейчас заехать машиной. машины. Я, кстати, не пожалел, что не стал подниматься на подъемнике, потому что подъемник и машины все равно вас не завезут к самим озерам. Вам придется идти пешком еще несколько километров. Поэтому, почему бы не пройти там не три километра, а пять?